Пройти мимо не получилось. Еще один обзор на бирже Binance. Они запустили колесо фортуны. Для того, чтобы у вас появился шанс, необходимо выполнить вот это задание. Сделать депозит 1 BUSD. Тут кнопку нажимаете. Делаете депозит. После депозита кнопка GO будет активна. Нажимаете, крутится. Выпадает шанс. 10 тысяч, конечно же, вряд ли выпадет. Это очень такая нереальная сказка. Обычно мне в таких раздачах, так скажем, не везет. И выпадало очень мало чего хорошего. Либо копейки, либо вот это вот спасибо. Так что, если у вас есть желание, ссылки у меня в Телеграм, регистрируем аккаунт. И дальше, перейдя по ссылке вот на эту рулетку, Делаем депозит, доит. Делаем депозит, дожидаемся транзакции. Активируется кнопка, жмем и получаем приз. Или же спасибо. Ссылку на пост оставлю в описании под видео. Акция будет еще идти 4 дня. Вот таймер обратного отчета. Если не сегодня, то можете завтра принять участие, послезавтра. Время есть. Но могут разобрать призы, ценные. С общего пула. И тут тоже затягивать я бы вам не рекомендовал. На этом у меня все. Всем спасибо за внимание. Подписывайтесь на мой канал. Нажимайте на колокольчик, чтобы получать повещение при выходе моих новых видео. Всем пока.